Для перехода на следующий шаг нажимаем кнопку «Далее». На третьем шаге необходимо предложить сканы обязательных документов. Нажимаем кнопку «Загрузить» и выбираем файл справки. Файл должен быть размером не более 2 МБ и в формате PDF, JPEG, JPEG, PNG или BMP. А общий объем прилагаемых документов не должен превышать 20 МБ.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 В случае, если необходимо удалить документ, нажимаем на ссылку «Удалить». После удаления дополнительного документа необходимо скрыть в поле. Нажимаем кнопку с изображением крестика. Для перехода к следующему шагу нажимаем кнопку «Далее». На четвертом шаге необходимо скачать сформированное заявление. Нажимаем кнопку «Скачать заявление». Будет выгружен файл заявления.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 Как выполнить объединение файлов PDF можно узнать, посмотрев видеоинструкцию, перейдя по данной ссылке. Отсканированные документы необходимо загрузить в систему. Для этого нажимаем на кнопку «Загрузить» и выбираем файл. Затем нажимаем кнопку «Подать заявление». Заявление на уход в отпуск по беременности и родным поданным.